Здравия, соратники и соратницы! А на нашем ресурсе Ник Смотровой вышла новая Веча. А, к сожалению, темы, которые там были озвучены, не, под... не соответствуют политике YouTube, поэтому мы выкладываем его в нашей группе, в ВК. А ссылка на видео будет в описании к ролику. Благодарю за просмотр. Приходите, подписывайтесь на нашу группу. Там каждый день что-то новое все время появляется. Ладно. Всем нам добра, тепла, света, правды и справедливости.